Всем привет, дорогие друзья! В последний месяц игра Амонка стала бешено популярной. И два года назад, когда она только вышла, она в принципе вообще даже не набрала популярности. И сейчас, когда она бешено популярна, всем интересно, какая же она была раньше. Но опять же повторюсь, она не была популярна и даже ее никто не снимал. Практически. Но мне стало очень интересно, я стал искать везде, и вот, что я нашел. Это реплей, которому два года. Но перед тем, как показать тебе этот реплей, я надеюсь, то, что ты не забудешь подписаться, поставить лайк. Потому что было очень сложно найти это видео. Но сразу предупреждаю, то, что видимых изменений не будет. Но видео стоит того, чтобы его посмотреть до конца. В общем. Ты на канале Чайок ТВ, в этом я покажу какая игра была два года назад. Погнали! Это меню в котором можно вступить в комнату и играть с игроками, но в этом меню нету никаких изменений. Но если нажать на одну кнопку, то здесь будет такие изменения. Ну, хотя они не особо большие, в общем, смотри. Это меню, в котором можно вступить в комнату. И, кстати, это меню еще и багануло. Но если его перезапустить, то можно увидеть то, что здесь была только одна карта. Два года назад можно было играть только на одной карте «Космический корабль». Также здесь нельзя регулировать, сколько импостеров будет в комнате. Ну, а так больше никаких изменений я не заметил. Ну, а теперь будем подробно смотреть на геймплей который, кстати, тоже фактически не изменился. Вот мы в кафетерии, кафетерия тоже практически никак не изменилась, хотя вроде бы она вообще никак не изменилась, но вроде бы подрисовали пиксели, Вроде картинка сейчас стала более насыщенной. Но ты сейчас увидишь такое небольшое изменение, но оно достаточно полезное. В общем смотри, сейчас будет убийство, и обрати на внимание на кнопочку Kill. Kill, он просто наполняется, но ну, а сейчас на кнопочке Kill есть секундомер, с помощью которого ты узнаешь, когда можно же будет... Убить кого-нибудь. Ну а так, больше никаких изменений особых не видно. Вся карта вроде бы точно такая же. Вроде бы никаких изменений нету. Хотя чё, вроде бы, никаких изменений нету. Но раньше был баг из дверьми, к которому мы сейчас аккуратно подходим. Смотри, кнопочка... Саботажа тоже вроде бы, точнее меню э, Такой же, но смотри Вот он, вот он баг, смотри И Я сейчас приближу картинку Где, когда человек Подходил к двери, он как бы Стоял на этой двери Это такой немного тупой баг Он смотрится немножечко тупо Но его вроде бы сейчас исправили в общем, какая карта была в 2018 году, такой осталась в 2020. Игра тоже практически никак не изменилась. Хотя она и состоит мало из чего. И здесь ответ просто почему разработчики ничего не делали. Потому что игра не приносила ни дохода, ни популярности, и разработчики ее отложили в долгий ящик. Но теперь игра на пике своей славы, и разработчики ее дополняют новыми картами, заданиями, которые и сложные, и интересные. В общем, а на этом видеоролик подходит к концу, и раз ты досмотрел до этого... Момента, значит тебе понравилось, значит я тебя чем-то увлек, значит что ты должен поставить лайк, потому что я очень старался и очень долго искал этот видеоролик для того, чтобы самому знать и тебе показать, потому что очень много фейков. В общем, спасибо за просмотр, пока.